Родинка на ножке. В разные моменты жизни на коже могут появляться прыщи, родинки, веснушки, а еще акрохардоны. Эти грибочки, выступающие над поверхностью кожи, часто называют папилломами, хотя это не совсем верно. Они могут казаться безобидными, могут опасными. А как на самом деле? Давайте выясним, что это такое. Акрохардон, он же мягкая фиброма. Это участок кожи, который выступает над ее поверхностью. И связан с ней тонкой ножкой обычно это шарик 2 5 миллиметров в диаметре цвета кожи или темно-коричневый когда он растет бывают болезненные ощущения а также при неудачном соприкосновении причины его появления дерматологи пока не знают но есть несколько теорий часто они появляются на плече или шее в зоне риска люди с лишним весом и диабетики Поэтому появление акрохардонов связывают с повышенным уровнем инсулина в крови, а также с генетикой. Как же от них избавиться? Если акрохардон большой, болезненный, из него сочится кровь или он мешает ежедневным делам, например, одеванию и раздеванию, его можно удалить. Косметические причины тоже имеют значение. Удалить виброму можно только хирургическим путем. Никакие народные средства не помогут. Креонож, заморозка, лазер, медицинские ножницы. Вот три основных способа. Процедура занимает считанные минуты. У вас может возникнуть вопрос, а можно ли удалить самостоятельно? Содрать, конечно, можно, но это плохая идея. Будет много крови, можно занести инфекцию, на месте может остаться шрам. И если удалить не все, ждите рецидива. В общем, лучше обратиться к врачу. Может ли акрохардон привести к раку? За всеми образованиями на коже нужно следить. Если что-то появилось и быстро растет, меняет цвет, кровоточит, лучше проверить. Сам по себе акрохардон безопасен, если только его по незнанию не спутали с чем-то еще. На этом все. Будьте внимательны к себе. Надеюсь, видео было вам полезным. Если понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на канал.